Переброска Искандеров в Калининград станет ответом России на угрозы НАТО. Российский военно-технический ответ на действия НАТО и США будет соответствовать той угрозе, которая будет от них исходить. Об этом в разговоре с лентой. РУ заявил генеральный директор Российского совета по международным делам, РЭМ, Андрей Картунов. Специалист отметил, что Москва будет принимать во внимание то, в каком объеме и каком формате будет осуществляться военное продвижение Североатлантического альянса на восток. Одно дело поставлять противотанковые системы «Джевелин», а другое дело — поставлять современные дроны, которые могут работать в Донбассе на большом удалении от своих баз, — пояснил Картунов. Гендир Рэм также назвал несколько вариантов возможного российского военно-технического ответа. Так, Россия может разместить в Калининградской области новейшие ракетные системы, например, Искандера. Если Россия договорится со своими союзниками и партнерами в Латинской Америке о размещении каких-то систем там, то это тоже военно-техническая мера, которая создает для Соединенных Штатов угрозу, сравнимую с той, которую Соединенные Штаты создают для России, — сказал Картунов. По его словам, Россия также может ускорить разработки в области гиперзвуковых вооружений и средств кибервойны. искандер на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Но, как говорится, нельзя останавливаться на достигнутом.